В условиях развивающегося системного кризиса, когда для всех становится очевидным, что система количественного роста умирает, компания DreamX предлагает пойти по пути качественного развития, что необходимо предпринимать для развития России, всего мира.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 Что-либо производить, есть смысл при стимулировании внутреннего спроса, понятно для чего, чтобы эти товары люди покупали, а производство развивались. Но многие эксперты говорят, что у людей нет денег, поэтому заниматься производством нет резона. Вот такая язуитская логика и замкнутый круг. Поэтому наша задача его разомкнуть. Более того, необходимо вообще уйти от денег и долгов. А процесс производства устранить из цепочки творчества, производства. Материальный объект, через развитие технологий будущего, основывающихся на взаимосвязи информационной и материалообразующей энергии. Что проект предлагает конкретно, чтобы России, всему миру, выйти из создавшегося положения? Мы не знаем многих законов, которые с давних пор существуют на Земле. При рождении на каждого человека открывается счет в Международном резервном банке на пользование природными ресурсами на Земле. Он находится под видаством ООН, Ватикана и Королевы Великобритании. Наши свидетельства о рождении выступают на международном фондовом рынке как ценные бумаги. Если заглянуть в свидетельства о рождении, то увидим двойную запись, актовую и номер и серию. С этого момента вы становитесь трастовой акцией под номером ИНН, с складской бумажкой. Это как объект залога в банке с определенным номиналом, это вы. Эта информация была закрыта долгое время. В СССР нас убеждали, что мы были суверенным государством, что невозможно, если сами граждане были не суверенными. На наши счета, трастовые акции получали большие государственные кредиты и кто-то пользовался всеми благами и неприкосновенностью. Но суверенными мы не были, так как не проходили определенную процедуру. Ну вот сейчас человек-персона получил определенную информацию и говорит, я хочу пройти требуемую процедуру, объявить себя живым перед лицом ООН, Английской королевы и Ватикана. Именуя Российское государство, не исполняющее передо мной свои обязательства для ежемесячного получения безусловного базового дохода, ну, например, 2500 евро на свой лицевой счет, у вас не получится этого сделать? Среди прочего, так как у нас существуют санкции, эмбарго, и счет, например, просто заморозят на 20 лет. Так что же делать? Вступив в сообщество движения суверенов к хорошей глобализации, интернациональная система качественного развития, и заключив договор с холдингом Dreamix, вы становитесь суверенным живым человеком, приобретаете второй статус. персоной живой. В правовом поле. Человек, и выходите в международное право, с новым, неприкосновенным статусом. Со своими вкладами, сначала суммой компенсации от неиспользования своего имущества в период времени, при котором вас считали в правовом поле мертвым, или без вести пропавшим, а затем, и со вкладом, трастовой акцией, далее от всех ресурсов планеты Земля. Вы становитесь представителем холдинговой компании DreamX. Участвуйте в программе становления качественного развития экономики страны, всего мира, для построения хорошей глобализации. Вы, Александр Шмидт, берете на себя обязанность объединения всех суверенов в движении Интернациональная система качественного развития, РНО, НРО, СССР. Предлагаете новую экономическую качественно сбалансированную модель экономики будущего человечества, состоящего из консолидированных людей, которые хотят изменить свою жизнь к лучшему, изменить преобразовать умирающую глобальную систему количественного роста на новую всемную систему качественного развития, причем, мирным путем. На переходе от старой к новой системе, в процессе замены стоимостной денежно-финансовой системы, на новую, нестоимостную, ампельную систему. Предполагается ввести для участников системы Интернациональная система качественного развития, ББД, безусловно базовый доход, в размере, по предварительным подсчетам, 2500 евро ежемесячно, каждому пожизненно, без необходимости для этого работать. Пассивный спрос. Остальные средства от общего дохода участников системы могут быть дополнительно получены участниками системы от реализации не спекулятивных, а только реальных проектов, активный спрос. Остальные средства пойдут на развитие экономики России, всего мира, в базе новой экономической мотивации людей, предусматривающих благополучие людей не за счет других, а благодаря другим. Этот изумительный человек Александр Вальдемарович Шмидт готовил эту программу более 25 лет. Но это далеко не все. В проекте DreamX существуют программы, как для физических, так и юридических лиц. Для юридических лиц, под активы, залоговую массу, компании физических лиц, будущий немецкий банк DreamX Bank будет участвовать в реализации только реальных проектов по схеме обмена активами, откажутся от ростовщичества, от маржи банка. То есть за счет этих средств можно будет произвести модернизацию российских и других стран в мире производств, и построить новые предприятия небывалого еще в мире уровня, по линии прямых, интерактивных связей людей друг с другом, в режиме референдума, с использованием ампельной, нестоимостьной оценки результатов труда всех участников системы, ведя за собой опостенелые уже и вошедшие в оцепенение от новых, неизвестных еще вызовов, правительств своих стран, показав на деле, кто является в стране истинным хозяином. В условиях начавшихся встречных санкций между странами, вызванных необходимостью списания прав на деньги и долги, с целью перезапуска старой системы экспоненциального количественного роста, лучшей схемой взаимодействия представителей разных стран, в процессе реализации совместного бизнеса, является оперативный лизинг или временный ввоз в ту или иную страну материальных объектов под ключ. Также существуют возможности сбережения ваших средств, хранящихся на Западе. Об этом я скажу отдельно. Это предложение, от которых невозможно отказаться, потому что в результате санкций ваши деньги могут быть изъяты. Предлагает делать конкретно. Для начала давайте посмотрим информацию от Юрия Пронько. Российские граждане, российские состоятельные граждане хранят в офшорах активы на сумму, которая составляет Три четверти валового национального дохода страны. Обеспеченные граждане России вывели в офшоры астрономическую сумму, равную только половине всех денежных средств, которые размещены населением страны во всех российских банках. По оценкам Национального бюро экономических исследований США, богатство, выведенное российской элитой из собственной страны в офшоры, с 1990 года составило около 70% национального дохода страны. При этом под контролем 1% самых богатых находится до 25% всего дохода страны. В то же время доля самых Необеспеченных граждан сократилось до 18% национального дохода. В Credit Suisse ранее оценили социальное неравенство в России еще выше. Эксперты настаивают на том, что 10% самых богатых граждан страны владеют 89% общего благосостояния всех российских домохозяйств. По данным аналитиков, неравенство в России выше, чем в странах Восточной Европы, где на 1% самых богатых приходится от 10 до 15% национального дохода. В Национальном бюро экономических исследований США указывают на то, что российское государство, домохозяйство и хозяйствующие субъекты могли бы еще быть богаче, поскольку с начала 90-х благодаря продаже нефти и газа торговый баланс России из года в год был профицитным. Доходы от экспорта существенно превышали расходы на импорт. Однако официальные чистые международные активы России в настоящее время составляют всего 25% национального дохода. Российская элита львиную часть доходов от международной торговли увела в офшоры. Если суммировать профицит торгового баланса за последние 25 лет, отток составил примерно 200 процентов национального дохода если учесть недополученный накопленный доход от иностранных активов 300 процентов вывод капитала из россии имеет астрономические объемы ежегодно как минимум утечка капитала составляет от 15 до 20 миллиардов долларов а в отдельные годы этот уровень достигал отметок в 50 миллиардов долларов по оценкам счетной палаты за последние три года за счет фиктивных экспортно-импортных операций из россии было незаконно выведено более 1 триллиона 200 миллиардов рублей. В Бостон Консалтинг Групп полагают, что почти две трети от 2 триллионов честных денег российских граждан находится в офшорах. И к 2019 году эта доля не изменится. Какая годовая зарплата у Игоря Ивановича Сечина? Спасибо вам огромное. Значит, а, э, зарплата Сечина не знаю. Зарплата Игора Сечина в государственной компании Рос, Роснефти. 4,5 миллиона рублей в день. Зарплата Алексея Миллера в государственной компании «Газпром» 2,2 миллиона в день. Зарплата Владимира Якунина в государственной компании «РЖД» 1,3 миллиона рублей в день. Вдумайтесь в эти цифры. Итак, знакомьтесь. Нынешний заместитель министра финансов России Алексей Моисеев. В лихие 90 работал в Банке России после в одном из британских банков. В 2012 году получил назначение в Минфиде. Почему он герой? Ответ следует из его высказывания в столь любимом им Лондоне на конференции, организованной Московской бирже председателем, кстати, сайта дикторов, который является гуру либеральной мысли господин Кудрин. Вот этот цита: сокращение реальных зарплат приведет к снижению уровня жизни россиян, но может повысить конкурентоспособность России и сбалансировать экономику страны. Конец цитаты. Мне больше всего нравится слово может. Произнесные эти слова были год назад, но сейчас становится понятен весь смысл проводимой правительством ЭЦБ политики, которая направлена на тотальное обнищание населения России. Этот курс герои нашего времени называют новой стабильностью. Главный посыл за счет погружения граждан страны в пучину беспросветной нищеты будет достигнута сбалансированность экономики и повышена конкурентоспособность страны. То есть один из замов Силуанова и не думает скрывать, за чей счет будет достигнута так называемая макроэкономическая стабильность. За счет снижения реально располагаемых доходов, доходов граждан России, то есть нас с вами. Еще немного, и это будет действительно остаток, а не три четвертых российского бюджета, украденных олигархами у народа, а жалкие остаточки. Система количественного роста требует списания денег и долгов людей. Так вот... Необходимо аккумулировать остаток средств на Западе российских юридических и физических лиц, а также их западных партнеров, на банковском счету дримиксов в Германии по агентскому соглашению и другим договорам, в качестве залоговой массы, ввести этим их в статистику Германии, спасая тем самым эти средства России, СССР и других стран на Западе от последствий по применению закона по инкассовому изъятию денег. Без права юридического протестовывания таких действий, от возможности их блокировки там на 20 лет, от простого списания и так далее. Часть этих средств фирма DreamX намерена пустить на создание в Германии DreamX банка. Потом организовывать дочерний банк в России, с многочисленными филиалами и отделениями. Определенную часть средств необходимо пустить на организацию поставок в Россию материальных объектов и услуг заводы, оборудование, движимые и недвижимые средства, строительные и иные услуги по линии оперативного, нефинансового лизинга или временного ввоза, что позволит защитить эти объекты от возможных негативных воздействий со стороны недоброжелателей, так как они будут находиться в собственности DreamX, немецкой фирмы, по схеме уравновешенных взаимообязательств обмена активами. Кроме того, по немецким законам, оперативный лизинг, временный ввоз – не требует получения лизинга гадателем лицензии от Центробанка Германии, не касается операции импорта и экспорта, а также данная деятельность является наиболее благоприятной для России и других стран в условиях долгосрочных, взаимных санкционных мероприятий по ограничению допуска этих стран к мировому финансовому рынку, что является одним из механизмов по списанию денег и долгов. Дополнительно можно отметить, что без создания нового банка в Германии по предложениям DreamX, в условиях заинтересованности существующих коммерческих банков по всему миру, в изъятии денежных средств физических и юридических лиц, вести более-менее серьезное сотрудничество между странами представляется затруднительным, особенно, если учитывать растущие политические риски в мире, связанные с кризисными проявлениями умирающей системы количественного роста, которую нужно срочно менять на новую систему качественного развития. Во всех регионах России, в других странах, создать дочерние фирмы, лизингополучатели от лизингодателя, которые будут координаторами DreamX в регионах. Эти фирмы смогут принимать на работу граждан, в том числе РФ, формировать в своей координаторской группе представителей DreamX, которые потом станут участниками в интернациональной системе качественного развития, в программе по переходу человечества от старой системы количественного роста в новую систему качественного развития финансовой базой для реализации реальных, в том числе, немецко-российских проектов. При этом, станут уже, не только выше приведенные возможности суверенных живых человеков, но и имитированные кредитные ресурсы в евро, а значит и в рублях, под имеющиеся у нас разработки по резервной залоговой массе, через банк Dreamix, и внутренние денежные средства интернациональной системы качественного развития, региональные деньги Германии, Искры. Если вы являетесь предпринимателем, который нуждается в сотрудничестве по реализации реальных проектов или вы физическое лицо, которое решит согласно римскому праву объявить себя живым в правовом поле, понимаете, о чем идет речь и хотите вступить в проект. Связывайтесь с нашим активным участником системы.